Всем привет, дорогие друзья, и с вами, как всегда, Дэн Хай. и сегодня мы будем с вами рыбачить на реке Ли. Сегодня порыбачим что-то как, расскажу вам, конечно, это очень затратно, 10 золота, но посмотрим, что будет рыбачиться, будет ли ловиться на спиннинг, будет ли на пополок ловиться, можно ли там фармить как-то и тому подобное. Данная локация открывается у нас 46-го разряда, то есть последнего разряда. Насыщенность рыбы 95%, то есть огромная насыщенность рыбы, погода 17 градусов. загрязненность 12%. Ну и нажмем подробно, что там вообще ловится. Ну, виды рыб. Китайский окунь, сазан, белый карп, сианский карп, форель ручьевая, сом, толстолобик, пестрый толстолобик, персидский осетр, амур белый, амур черный, китайский веслонос. Змеголов, японский речной угорь, <coughs> желтощек, нельма, живоглот и кошмар. Ну, по мусору там ну есть ценные предметы, но насколько они ценные, я точно не знаю. Ну и в итоге, ребятки, будем приступать с вами. Самая локация дорогая, ну, 10 золота, из того, что тут все-таки два вида монстров клюют, это живоглот и кошмар. Поэтому она и дорогая. Все локации, по-моему, практически все там есть, по-моему, одна или две локации за серебро, и там есть монстры. А так, в основном, где есть монстры, эти все локации за золото. Самые дорогие, это, по-моему, по 10 золота локации, то есть дороже 10 золота локаций нету. 10 золота это как 10 тысяч серебра. То есть это вполне себе много. Так, ну я вообще хочу половить в данной локации персидского сетра. так как, по-моему, он нигде больше не обитает. Я именно хочу вот именно там сейчас попробовать поймать. На что он у нас ловит, я, в принципе, уже знаю. Он может попадаться на воблера, но это редкостно. А так вообще на удочку средний живет. Давайте, кстати, его купим. Немного, не мало, но чуть-чуть купим. Вот он, виды рыбы, и он у нас здесь находится. Вот он, персидский осетр. То есть, мы его именно попробуем половить. Так, ну что ж, ребятки, 10 золота тратим, переходим. Все ради вас. Чисто попробовать половить. Сейчас попробуем, наверное, половить на поплавок, то есть, на среднего живца. А дальше уже посмотрим, что будет. Так, вот средний живец выбрать. Естественно, поплочек под средний живет. Так, где он здесь. А что эти не подходят, да? Под живца нужно большие, да. Все понял. Так, выберем, наверное, вот этот вот поплочек. Можно, конечно, мега был выбрать, но выберем этот. Так, с покрычку посмотрим, что, да, как по, -по, -по крючку. Так, наверное, возьмем с вами. 5 и 1 крючок, то есть вот этот, я думаю, должен будет нормально нам пойти. Берем сразу же более хорошие снасти. Давайте вот это возьмем, потому что крючок у нас около этого, так что возьмем вот эту вот уличку. катушечку. А катушечку придется брать самую лучшую, потому что у нас нету той катушки, как бы нужна. Ну и лесочку возьмем Дерк Блар М. То есть, можно вообще было самого лучшего оставить, но поменяем, ничего страшного в этом не будет. Так, ну и куда швырять, сейчас посмотрим. пес страсётр Вот он у нас, пёс-страсётр. Попробуем именно вот на 8 метров кинуть. Там один стрип наверняка будет какой-то прилов, но все таки попробовать его поймать стоит. Мы, в принципе, ради этого и пришли сюда. Даже если какой-то будет прилов, это ничего страшного. Мы именно даже не за персидским осетром сюда пришли, а больше пришли за... Узнать о том, какая здесь рыба клюет. Есть первая поклевочка. Возможно, даже сделаем две части, потому что в одной части будет очень большая часть. Это вот он сразу персидский осетр, ребятки. За ним, кстати, пришел сюда и вполне себе, я удивлен, быстро поймал его. Так, забираем его. Ну, в итоге не смогу, наверное, записать именно вот... В одном видосике вам будет 20 минут. Это ну, таки большой будет видосик. Но мы сделаем так, то, что у нас будет целых две части. То есть сейчас поймаем сколько-то 10 рыбок. И уже в следующей части еще будем 10 рыбок ловить. Потому что большой видосик будет, а это очень плохо. Лучше пусть две части будет. Интереснее всем будет. Так, удочка у нас, кстати, напрягается. Кстати, вы могли заметить, по-моему, 30 килограммов был персидский осётр, 31. И весь, и звезда у него всего лишь одна была. То есть, вполне вероятно, тут надо удочки ставить около 100 килограммов. Потому что он, наверное, большой растет. Я забыл просто посмотреть, сколько там вес у него, какие показатели. Ну, сейчас, может быть, посмотрим. Да, повторно, ну он же попадается на две звезды 60 килограммов. То есть, он у нас растет 163 килограмма. Так, забираем его и берем тогда самую наилучшую катушечку, катушку хотел сказать, самую наилучшую лесочку берем и удочку. И естественно же крючок тоже самый, наверное, наилучший. 12, так, да, самый наилучший берем и забрасываем опять туда же. Первая часть у нас, наверное, будет этого выпуска заключаться именно в поплавке, Сейчас еще поймаем одну, может быть, рыбку и возьмем какую-то другую наживку. А так будет у нас первая часть в поплавке заключаться, а вторая часть будет заключаться в блеснении. То есть в воблерах каких-то будем пытаться какую-то хищную рыбу поймать и, возможно, что-то поймаем. Да что такое-то? Ну, в принципе, вообще я доволен тем, что я перешел на эту локацию и поймал сразу же нашего персидского сетра. Он прямо меня тут ждал. Ждал меня, поджидал. Ну, и вот я пришел его и выловил. То есть я доволен именно тем, что он, по-моему, на одной локации сегодня обитает. И я его смог поймать. То есть, видите, даже прилов есть, даже есть прилов, ребятки. Желтощек у нас теперь попался. Есть какой-то прилов. То есть, две штуки их подряд попалось. И теперь может больше не попадаться. Могут другие рыбы приловом быть. Возможно, это будет у нас первая часть реки Ли. Следующая часть тоже будет река Ли. И уже через вот эту часть, еще одну часть, выпущу видосик про Толстолобика. Мне сказали посоветовать или просто ну, снять видосик, как поймать Толстолобика. Для меня эта идея, в принципе, нормальная. И вот потом сниму ее. Когда точно не могу ничего сказать, потому что сейчас пока эта часть выйдет, через пару дней быть, еще одна часть выйдет. И когда она выйдет, видосик ну мне кажется он наверное, не раньше пятницы выйдет а если не в пятницу выйдет то выходные вряд ли вообще выйдет ну попробу постараюсь в пятницу его именно снять если получится ну точно не в четверг он выйдет а вот в пятницу возможно в пятницу он выйдет про толстого бика если же не выйдет, выходные не выйдет стопроцентно, тогда уже будет в понедельник или последующие дни. Потому что сейчас первую часть выложу, а вторую часть уже выложу, наверное, в четверг. Пестрый. Персидский пестрый, хотел сказать. Персидский осетр у нас попадается. 4 звезды, 137 килограммов. Ну, то есть мы пока не поймали еще трофея, а он есть трофей. Он есть трофей, но мы его пока еще не поймали. Хотелось бы, конечно же, понять, но вряд ли у нас это получится, потому что нам нужно какую-то другую сейчас наживочку взять. Все-таки мы пришли на обозрение данной локации и на одну наживку ловить как-то, ну, неестественно. Кстати, попадается у нас мусор, ребятки. И, в принципе, денежный амулет, ребятки, 400 серебра. То есть это даже неценный предмет и 400 серебра стоит. Так, дальше возьмем, наверное, какую-то более другую наживку. Кусок рыбы, что-нибудь вообще принесет. Давайте попробуем на кусок рыбы. Так, нам нужно поплоу поменять. Давайте вот это поставим, чтобы он не заморачиваться светящийся. Одну-две рыбешки поймаем, и, в принципе, первую часть будем с вами заканчивать. В последнее время у меня золото не прибавляется никак, потому что я не рыбачу, ни задания не прохожу, ничего не делаю. По сути, золото у меня в последние дни не прибавляется. И это немного плоховато. Амур черный 24 килограмма. Неплохо-неплохо. Надеюсь, что это сейчас другое со второго заброса люди. Конечно, амур черный тоже это крутая рыба, но я ее уже ловил. Я не помню, сейчас что было написано, новая, не новая рыба, но на другом аккаунте 100% я ее ловил. Или его, как сказать, а был черный, то он же. Ну, ее как рыбу можно так сказать. Ну, это не суть важно Так, и попадается у нас повторно уже мусор, ребятки. Второй раз мусор попадается. В принципе, мусора здесь уже, как я понимаю, много. Опять денежный амулет, 400 серебра, неплохо, ребятки, он стоит как рыба, в принципе. В среднем. Даже лучше стоит. Потому что вот амур черная а вот еще 250 серебра стоит. А денежная молит 400. Опять у нас мусор попадается уже третий мусор, ребятки. Третий мусор. Ну, это уже банка консервная. Жалая банка. Так что это хреново. Так, ребятки, ну и что, сейчас последнюю рыбку ловим, э -э, идем продаем рыбу и уже подводим итоги первой части. Альмур черный опять выпадает, этот уже прям дешевый-дешевый. Ну и, в принципе, ребятки, подводим итоги. Ну что ж, ребятки, будем подводить итоги. В принципе, мы сегодня немного рыбы поймали, но какую-то все-таки рыбу смогли поймать. Еще две других было рыбы, но в итоге полторы тысячи приблизительно рыбы у нас присутствует. Поймали два денежных амулета, рожавую банку, ну и ты 400 серебра мы поймали. Продавать мы их не будем, но все же. Что мы можем сделать по выводу? По выводу мы можем сделать то, что мусор, в принципе, попадается довольно-таки часто, и рыба тоже попадается часто. Приблизительно стоимость рыбы, вот сколько я ловил, полторы тысячи рыба стоит, и где-то приблизительно пол суммы нам еще дает мусор, то есть мусор половину суммы... Такой же, как и рыба, окупает. В принципе, мусора там много. Что мы можем сделать по выводу? По выводу мы можем сделать то, то что туда если идти, то нужно ловить как-то пытаться монстров. То есть во второй части, возможно, мы сможем поймать монстры и как-то немножко окупимся. Потому что в первой части мы никаким образом не смогли окупиться. Будет ли ли вторая часть, я точно и в этом не могу сказать. Но будем надеяться, что она будет. Ну и в этом духе. Потому что на поплок там никаким образом не окупиться. Нужно ловить типа на воблеры и каких-то монстров. Потому что 10 золота это довольно-таки много. Мы сейчас с вами заработали 2000. Ну, мы могли еще ловить и ловить, потому что садок не полный. Но все-таки 2000 заработали, 10 тысяч потратили. Кругленькая сумма получается. Ну, не советую туда идти как-то на поплок ловить. Либо очень долго нужно сидеть, либо не советую просто-напросто ловить. Проще ловить, наверное, на спиннинг, но ну, может быть мы во второй части об этом узнаем, если она, конечно же, будет. Всем пока-пока, с вами был Дэн Хай, не забывайте подписываться на канал.